Дальше. Все в доме болеют. Что делает Макс, согласно Вастушастре? Он покупает 8 килограммов черной фасоли, идет утром к реке и произносит «Я выкупаю свой дом» или «Свою квартиру узла, или «Своего мужа у алкоголизма» или «Своего сына у наркомании». И высыпает это в речку, где вода проточная. Делает это один раз в год. За год происходят изменения, тоже все работает, проверено точно. Дальше. Нельзя покупать квартиру или бизнес, который продан с аукциона. Почему? Потому что в феншуе, который я знаю, говорится о том, что в случае, если человек с аукциона покупает себе квартиру или бизнес, то ему переносится карма покупателя карма того человека он как бы выкупает или переписывает на себя карму того человека у которого не получалось именно поэтому не совершайте такие ошибки не покупайте бизнес который продан с аукциона не покупайте квартиры которые с аукциона продаются не делайте этого также не помогайте людям деньгами у которых сильнейший финансовый крах потому что это все дает возможность переписать на вас карму этого человека это